Больше всего забавляют комментарии хейтеров, когда я достаю готовую выпечку из духовки. Не видно пара. Наверное, ты их купила и просто достаешь из духовки. Типа ты сама приготовила, конечно, Вау. конечно. Я же ни на что больше не способна, только в магазине покупать готовое. Супчик с фрикадельками. Пюрешечка будет. Мясо тушится.